Привет, с вами Дима Измайлов, основатель платформы Free life Хочу вас порадовать, мы с командой запустили новый курс по крутой платформе Boosty. Давайте сразу начнем с результатов, я уверен, что именно это вам интереснее больше всего. Итак, погнали. Вот личный кабинет. Давайте посмотрим по доходу. За день сегодня пришло 1700 рублей, вчера получается 4600. И чуть больше, чем за неделю, набежало почти 937 подписчиков и 29 тысяч дохода. Эту самую страницу с подписчиками и этой суммой на счету можете получить именно вы. Поэтому обязательно посмотрите это видео до конца, чтобы узнать, как это сделать. И еще самое интересное в том, что это не разовый доход. То есть вот эти 29 тысяч, которые уже есть, и я уверен, что через неделю здесь будет больше 50, они теперь будут приходить каждый месяц, и это не имеет ничего общего с оферами партнерками, пусть этим занимается кто-то другой, мы будем делать в разы проще и зарабатывать гораздо больше. Все работает по модели подписки, которая очень популярна за границей и начинает набирать обороты активно у нас. То есть мы привлекли людей, они подписались на информацию, которая им интересна. Далее мы ежемесячно получаем с них стабильный доход 30-40-50 тысяч рублей. Сейчас я покажу вам, как это работает и почему получить трафик очень легко. На самом деле нужно просто посмотреть под другим углом на некоторые вещи, Которые вы делаете ежедневно И даже не подозреваете Сколько они могут принести вам денег Плюс к этому мы подключим Самые современные инструменты Четко настроенные на результат С помощью которых в США и Европе Делают целые состояния У нас о таких инструментах почти никто не знает Вот площадка одна из многих Которые мы будем использовать Тут мы собираем сообщения людей в различных соцсетях По нашим критериям Вот тут находится критерии поиска Можно увидеть различные площадки Вот мы здесь видим кучу из разных соцсетей по нашей теме сейчас мы кликнем на сообщение и попадем на ресурс на котором человек его оставил он ждет ответа и мы используя наш маркетинговый принцип ответим ему определенным образом и пригласим его на нашу специально подготовленную страницу Густи, где он сможет получить ответ на свой вопрос за определенную плату сотни других людей которые ищут этот вопрос также видят ваши сообщения они переходят на страницу представьте сколько трафика вы получаете с такого сообщения часть из этих пришедших людей остаются подписчиками причем платными также покупают у вас закрытую информацию которая есть у вас на странице бусте и смотря какую цену вы поставите допустим 1000 рублей каждый человек будет приносить вам 1000 рублей в месяц если посчитать допустим что с поста придет около 20 человек и у вас уже тогда будет стабильный доход 20 тысяч в месяц и с помощью такого инструмента вы можете привлечь спокойно и 900 человек за неделю и это уже более серьезные суммы которые настигают более миллиона в месяц. Такие примеры есть на нашей площадке Free Freelife, потому что ее участники, мои ученики, используют принципы и подходы нативной рекламы, о которых я подробно расскажу в курсе. Также мы будем использовать сервис по созданию видеороликов, доступ к которому стоит более 1000 долларов. Вы получите его бесплатно, с помощью него создадите цепляющие видеоролики без навыков, без мощного компьютера. Они особенно хорошо будут работать на ту аудиторию, которую мы с вами найдем, поэтому привлекут сотни плат подписчиков на вашу страницу густе как вы поняли мы используем реально простые инструменты тратим немного времени на настройку системы и подписчики уже приходят сами причем бесплатно вы можете параллельно раскручивать эту страницу чтобы сделать еще больше либо создать десятки таких страниц по разным темам чтобы увеличить доход в разы на самом деле прямо с денег, которые придут в первый же месяц можно нанять человека который будет делать работу за вас то есть либо наполнять страницу информации либо привлекать трафик поэтому выйти на доход 30 40 50 тысяч рублей и больше на самом деле реально и более чем самое главное здесь это ваше желание целеустремленность и четкое следование шагам курса которые в комплексе приведут вас к результату я считаю что в нынешнее непростое время иметь постоянные практически пассивные источник дохода в интернете это самое главное это избавление себя от риска потерять работу из-за кризиса и остаться совсем без денег поэтому очень важно работать на себя и онлайне я и сам прошел этот путь с нуля и знаю как тяжело развиваться самостоятельно по курсам которые я проходил в свое время было вообще сложно что-то сделать сейчас я понимаю что мне просто не могли объяснить на моем языке когда я сейчас выпускаю курсы, я понимаю, что у каждого человека свои особенности, свои навыки, поэтому записываю уроки максимально доступным языком, чтобы даже ребенок мог понять, повторить и прийти к результату максимально быстро. Такую же страницу Boosty, о которой я говорил, мы с вами создадим в курсе. Вы повторите за мной, сделайте то же самое по простым урокам, нацеленным на результат. Я максимально упростил и адаптировал курс для вас, чтобы вы получили результат как можно быстрее. И хочу поделиться с вами отличной новостью. У вас снова появляется возможность попасть на закрытую площадку free life которую я активно развиваю там десятки людей из моей команды делятся своими подходами инструментами реальными рабочими кейсами как они вышли на доход от тысяч в месяц они передают свой опыт который вы не встретите больше нигде в интернете получить туда доступ в принципе невозможно без прохождения одного из моих курсов после обучения туда могут попасть люди которые действительно заинтересованы в достижении результатов этим курсом по площадке boost мы также наберем новую команду, которая получит доступ к платформе. Вы получите нашу пошаговую маркетинговую систему, которая проверена крупнейшим американским гигантом Patreon. На нем люди за границей делают 1000 долларов по такой модели. А по сути Бусти это его российский аналог, для которого мы переделали опыт гиганта Patreon. Под наш российский рынок более полугода тестировали эти инструменты, схемы, фишки, которые работают там. Причем на Boosty оказалось они работают даже лучше, потому что у нас совсем нет конкуренции по сравнению с Америкой. Так что, если использовать нашу уже проверенную систему, то есть абсолютно все шансы повторить успех сотен этих людей, делать пассивно 1050 спокойно. И я действительно заинтересован в вашем результате, поэтому скажу вам хорошую новость. Я понимаю, что в нынешних условиях мирового кризиса эта цена для многих из вас просто огромна, поэтому я решил поступить следующим образом. Вы обучаетесь сейчас всего лишь за 1900, так сказать, по антикризисной цене, а остальную сумму вы уже добавляете с того что заработаете я на самом деле заинтересован в том чтобы у вас получилось поэтому лично приложил максимум усилий для того чтобы обеспечить вас самыми крутыми фишками дать бесплатный доступ к определенным платным ресурсам общей стоимостью более 1000 долларов записать для вас подробные качественные уроки в которых я делюсь своим опытом и с вашей стороны останется только ответственно отнестись к обучению и вырваться наконец из жизни от зарплаты до зарплаты и перейти уже на новый уровень, где денег хватает всегда Поэтому выберите пакет обучения, который подходит вам больше всего Кстати, страница, о которой я говорил, более чем с 1000 подписчиками Доходом 29 тысяч в месяц, плюс сколько еще добавится за пару недель Мы будем разыгрывать ее среди всех купивших У каждого будет возможность ее получить Кто приобрел курс, улучшенный пакет То есть вы получите данную страницу уже с постоянным доходом 29 тысяч, вам останется только... Развивать, контролировать, наполнять ее Можно даже не привлекать трафик Потому что на ней уже есть вот эти лояльные подписчики Которые приносят деньги Можно отдыхать в это время с семьей Где-нибудь в ресторане, на море Можно заниматься своими делами И отвлекать вас будут только сообщения о том Что кто-то купил очередную платную подписку И теперь вы каждый месяц зарабатываете Допустим не 20, а 25 тысяч рублей пассивного дохода И я считаю, что это очень классная возможность Получить такой подарок после прохождения курса Ссылка на эту страницу находится под видео Также, когда вы сделаете все, то, чему я вас обучу дальше в курсе Таких сообщений о том, что ваш пассивный доход в месяц вырос На несколько тысяч будет огромное количество Так что запишитесь в обучение прямо сейчас Давайте покажем, на что мы способны И станьте новой историей успеха в моей команде